Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуй, наша зубная серия. Я очень рада, что у нас я все знаю. получилось. Да, доброе утро. Уже есть опыт. Поэтому все. Ну, да. а, ну что ж, Ира, я очень рада тебя приветствовать на нашем эфире. И, как ты понимаешь, к сожалению... Моим таким вот интенсивным приглашением тебя, хоть ты и очень сильно занята, мы с тобой выбирали день, да, когда ты можешь выступить. Конечно, был вот этот вот ужасный случай, когда который пронесся по средствам массовой информации, где врач-стоматолог просто била детей на приеме в преследовании. Конечно, это вызвало огромный резонанс в обществе, и насколько я знаю, заведено уголовное дело. Страницу в соцсетях в Фейсбуке, по крайней мере, заблокировали у этого врача. И, конечно же, мой вопрос, да, ну, во-первых, пострадали стоматологи. Я считаю, что из-за этого случая очень много полилось именно на стоматологов полилось. Каких-то неправдивых историй, и очень жаль, что такой человек в вашей профессии нанесла такой ущерб моральный многим людям. И, конечно, я хочу поговорить с тобой о том, как сделать так, чтобы безопасно прийти к врачу, чтобы прием был. Принес удовольствие и врачу, и ребенку, и родителям, и наши чудесные читатели задают тебе вопросы. Я вот сейчас открою страничку с вопросами. вот Расскажи, поделись пока своим мнением, что ты думаешь по этому поводу? Прокомментируй. Да. И, честно говоря, Аня, я не хочу комментировать саму ситуацию. Uh, пусть ее комментируют компетентные органы, пусть с этим разбираются. Я в очередной раз повторяю, что uh, у каждого есть выбор, и каждый принимает решение, и uh, сам uh, отчасти родитель несет ответственность да, за выбор доктора. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы родители выбирали доктора не тогда, когда уже есть необходимость лечения, а тогда, когда у них есть на это время, да, когда нужно подготовить ребенка, когда нужно познакомить ребенка. Потому что если в первое посещение необходимо лечение, то тут уже разбираться некогда. Да, а если мы готовим почву заранее, то у нас есть гораздо больше возможностей найти специалиста, который по душе. Ну, вот одна из основных характеристик, да, я перечитала вопросы, которые тебе под постом писали, и одна из основных характеристик, по, которому, по которой родитель может выбрать грамотного доктора, это доктор, который не просто замазывает дырки и удаляет зубы, а который рассказывает, как правильно следить за зубами для того, чтобы не пришлось замазывать дырки и удалять зубы. Вот. Поэтому всегда, окей, не всегда, в процентов 90 случаев первое посещение, хотя родители очень этого не любят. Первое посещение – это знакомство с ребенком, да? это осмотр. Это консультация, подбор средств э, гигиены. А, а это э, обучение правильной гигиены. Да? А, и составление плана лечения, если это необходимо. Родители стараются экономить свое время и хотят, раз уж я привел уже ребенка, раз я выделил на это время, я просился с работы, давайте, приступайте, сразу делайте, бегом и желательно все зубы сразу. Но это не экологичный подход по отношению к ребенку. Тут мы заботимся больше о себе, да? хотя хотим сэкономить время. Но на здоровье экономить нельзя, тем более на здоровье ребенка. Поэтому я очень люблю, когда ко мне приходят дети в первый год жизни, когда присутствует во рту всего несколько зубов и я рассказываю, как правильно ухаживать за зубами, да? как следить за зубами, когда еще мы находимся в периоде грудного вскармливания, какие есть особенности, какие есть нюансы. И одной еще основной причиной, фактором, да, чтобы узнать, насколько грамотный доктор и насколько он экологичен. Да, что, когда ты приходишь на контрольный осмотр, кстати, доктор назначает контрольные осмотры, и у взрослого человека это раз в полгода, у ребенка это раз в три месяца, потому что у детей челюсть растет, ситуация гораздо быстрее меняется. Так вот, когда вы приходите на контрольный осмотр доктору, Доктор радуется, что у вас нет ни одной новой дырки. Для меня это mm -hmm. счастье. Я хвалю родителей за то, что они помогают ребенку э, справляться, потому что до 8 лет мануально ребенок не может качественно вычистить зуб. И это должны э, помогать делать э, родители. Э, поэтому, да, на это тоже стоит обратить внимание. На то, что на то, что акцентируется внимание на профилактику. Мне гораздо Все приятнее есть. сделать чистку, да, э, укрепить зубы, похвалить ребенка, э, похвалить родителей. И это и родителям приятно на самом деле, что я всегда замечу, чистые ли зубы или нечистые зубы. Следили ли за ними на протяжении трех месяцев или не следили. Есть очень много факторов, по которым я могу отметить это. Вот. Что еще? Когда составляется план лечения, опять же, доктор, если присутствует несколько зубов, которые необходимо лечить, доктор не лечит один зуб и отпускает вас на произвол судьбы, а говорит, такая ситуация у вас тут, Тут и тут есть кариозные полости. Это надо делать, это надо делать, это обязательно надо делать. То есть доктор налаживает долгосрочное сотрудничество. Если доктор полечил и отпустил, то стоит задуматься о том, насколько, насколько вы можете сотрудничать и насколько... Кому это нужно больше? Да, то есть когда врач относится к своей работе как конвейерной, действительно получил и не отпустил, или ребенок, ну, особенно когда это касается ребенка, это взрослый, и то не всегда с легкостью может поменять зубного врача, потому что очень многие получили в детстве травму психологическую, mm -hmm. глубокую от стоматолога. Я читала комментарии. Там некоторые родители не решаются повести своего ребенка к стоматологу, они жизни. об этом не пишут, но я это прочла, как из-за угу. того, что сами в детстве боялись зубного врача, потому что им там условно говоря порвали рот. Это ужасно. А, вот. я бы тоже вот. да. спросить, если можно, а, некоторые доктора, которые пропагандируют Лечение в удержании, скажем так, mm -hmm. говорят, что мотивируют свои, выбор своей тактики тем, что ребенок до 5 лет ничего не помнит. Я прекрасно понимаю, что психика блокирует травматические воспоминания, но эти воспоминания, они никуда не исчезают, и очень трудно их потом достать. Скажи мне, обязательно ли это в психотерапии делается, да? или это может человек сделать самостоятельно, потому что я знаю, что у некоторых страх присутствует, но они не понимают почему. Если они не понимают почему, то только в психотерапии, а если они знают конкретный пример, да, то есть если у них образ, это можно, но тоже при помощи, все равно при помощи другого лица. Понимаешь? Потому что самому с этим разбираться, это надо выписывать, прописывать специальными техниками. Я их даю на своих марафонах. Но это только рукой по бумаге. Самому в голове не, не проделать этого. Там свои то есть э, фокусы... Это ...Заблуждение, что ребенок не помнит ничего. То, что... Конечно, это заблуждение. Конечно, это заблуждение. Есть даже такое мнение, и от психологов во первых есть психологи, которые изучают психологию ребенка внутриутробно еще. Понимаешь, и занимаются его развитием mm -hmm. внутриутробно, и музыку ставят, и э, сказки мама читает, слух и так далее. Вот то, что уже говорить о том, когда уже ребенок родился, и если mm -hmm. помнит даже э, родовую травму, бывает, что люди не могут там совершать какие-то действия, потому что они проходили через родовую травму. Ну, то есть. Конечно же, такие вещи очень сильно влияют, даже если ребенок этого не помнит. Мы, кстати, с Настей моей недавно обсуждали, кстати, по этому же поводу обсуждали. Ей было три года, у нее делали забор крови, анализ крови. Да, забор крови из Вены. Мы лежали в больнице с ней, и вот ее забрали на анализ. Я ломилась в этот кабинет. Меня выставили, дверь закрыли на ключ она там кричала, я стучала в двери и кричала, что у меня есть медицинское образование, опустите меня, ну, чтобы mm. как-то ее поддержать, да? потому что я знаю, что если бы я её взяла на руки, уговорила, она бы дала руку и они смогли бы взять у нее кровь. Они ее привязали к кровати какими-то там жгутами и брали вот так у нее кровь и она после этого начала заикаться. Да. И она этого не помнит. Но я-то знаю, что это дало ей очень серьезную травму в последствии ну, <детства. свят> Да, и она заикалась, и вот только в 7 лет перед школой мы от этого заикания избавились. <свят> Там тоже была такая история. Ну, в общем, слава богу, она не заикалась уже к тому моменту, когда она пришла в школу. Но это было. Вот. поэтому, конечно, это все очень сильно влияет. И вот Тут вопрос, кстати, у нас в комментариях нам сейчас пришел, что искали врача, у многих была запись, и нам пришлось идти в государственную, где начали сверлить без предупреждения даже меня. То есть посадили ребенка и сразу начали сверлить ему зуб. Я считаю, что это вопрос, конечно, соблюдения границ ваших, границ ребенка, и за эти границы нужно бороться. Вот. То есть, ну, я не знаю, их как, как вот ты относишься к тому, чтобы встать с кресла во время уже начала процедуры? Можно ли это делать? Как это происходит? Как отстаивать свои я, права? Я к этому, кстати, отношусь очень спокойно. Я даже сама часто завершаю лечение, когда я понимаю, что ребенок не справляется. В процентах 90 случаев я это проговариваю заранее, когда маленький возраст пациента, но уже такой, что я могу пробовать лечить под местным безболезненным, да, старше 4 лет, то я предупреждаю заранее, мы можем попробовать, потому что родители все-таки страх наркоза у родителей присутствует. Ну, я думаю, что мы с тобой об этом тоже поговорим. Uh -huh. И я говорю, что ребенок контактный. Но есть очень много факторов, которые дискомфортны. И лечение, чаще всего, это не 5 минут. Для того, чтобы качественно пролечить зуб, нужно провести местное обезболивание. Ну, да, нужно одеть кофердан. Да, детские зубы такие же, как и взрослые. И мы то же самое делаем, что и на взрослом приеме. От этого идут и мифы, что там на молочных зубах кломбы не держатся. Конечно, они не держатся, если их в ставят. Если мы все делаем качественно, то все держится. Но это все моменты, триггеры, да? Ощущение онемения. Очень многие маленькие дети не могут ни с чем дифференцировать и рассказывают, что это боль. Ну, потому что это действительно, ну, достаточно дискомфортное ощущение, да, когда мурашки вот эти вот бегают, когда ты не чувствуешь губу, да, а для да. маленького ну, он не может понять, что такое, особенно наши детские дети, которые э, зачастую до 4 лет снег не видели и не лепили его, не брали там, у них руки не мерзли, ну, то, собственно говоря, они не могут никаким образом э, сравнить эти ощущения. И, э, если на стадии ощущения не менее у ребенка начинается истерика, я уже дальше не пойду. Я говорю, что это травматично, это принесет, не принесет никому удовольствия, да? и нам нужно рассматривать какие-то другие альтернативные методы лечения. Или когда я одела кафердам и уже начала препарировать кариозную пост, а ребенок устал. Но я понимаю, что как бы я ни хотела, да, я могу очень быстро работать. Но я работаю только в том темпе, в котором мне позволяет ребенок. Допустим, ему дискомфортно, когда он слышит звук машины. Для этого у меня есть наушники. Они с шумоподавляющим эффектом в большинстве случаев это работы. Но все равно задний фон ребенок слышит. Да? И если ребенок говорит, делай по три раза, ну, то как бы я не хотела сделать быстро, я буду делать по три раза. И на это уходит большее количество времени, а ребенок за это время успевает устать. И когда я понимаю, что мне там осталось совсем чуть-чуть, но ребенок уже не может, то мы останавливаемся. А также родителям это не нравится. Как это? Вы пришли зуб полечить, а вы что, останавливаетесь на полпути? Ну, потому что для меня важнее, чтобы ребенок ко мне пришел в следующий раз, а не этот зуб полечить и потом не ходить год для того, чтобы он забыл. Ну, вот как-то так. Как ты с родителями договариваешь их? Вот родитель не нравится, и выкатывает тебе претензии. Почему вы... Пол зуба пилили и дальше не лечь. Я ж а не, не в государственной поликлинике работают, а в государственной поликлинике там могут накатать претензии по поводу того, что, ну хотя, безусловно, родители, которые недовольны, есть Недовольны с той тактикой, которую я предлагаю, да. Когда я говорю, тут нужна коронка, они говорят, нет, коронок не будет. Я говорю, извините, да, есть других докторов, которые пойдут у вас на поводу. Ну, которые сделают так, как вы хотите. А я хочу сделать так, чтобы я спокойно спала. Потому что я несу ответственность за то, что я делаю. Ну, и лучше с такими родителями, лучше расстаться раньше чем идти у них на поводу. То есть это никогда ни к чему хорошему не приводит. иногда Я все реже по, по, на крючок манипуляций таких попадаю, но все-таки попадаю. И это, это, это так неприятно. Это ужасно неприятно. И от этого никто не выигрывает. Конечно. Да, манипулировать люди... Любят, умеют, особенно у нас в Одессе. Это безусловно, конечно. Да. А, Ира, вот такой вопрос. Дети, как правило, не испытывают симпатии к стоматологам. Как вам удается расположить к себе ребенка? Всегда ли это удается? Я по поводу... Первой части вопроса, что дети, как правило, не испытывают симпатии к стоматологам, могу сказать, что когда ребенок первый раз к стоматологу идет, он не знает, испытывает он симпатию или не, испытывает. не испытывает. И да. только если заранее э, его... Родитель начинает ему говорить, что ты только не бойся, это не страшно. С самого момента ребенок начинает подумывать, что здесь что-то да. не то. Да, да, интересно, чего мне не бояться, интересно, чего же там не страшно. Я помню, когда Мартин первый раз к тебе пришел, ты ему все очень подробно рассказывал. Я считаю, что это твой э, прием. Вот машинка, вот лампочка, вот телевизор, вот это жужит, вот тут педалька, вот тут едем, вот тут поднимаем. Это очень прямо круто. То есть это Но то, это что основная... ребенка расслабляет, да, расслабляет, отвлекает, и он становится соучастником э, этой, этого процесса и начинает это даже где-то тебе помогать. Основной психологический прием в детской стоматологии называется «Онтел шоуду» – «Покажи, скажи, сделай». И uh -huh. этим пользуются все детские стоматологи, которые имеют какое-то отношение к психологии детского приема, ну, то есть, которые стараются разобраться. То есть, это не, не мое ноу-хау далеко. То есть, да. А, я а, еще прочитала по поводу того, что а, люди писали а, не, а, не оставлять ребенка одного в кресле врача самополучи. И я вспомнила вашу с Мартином ситуацию. Ты была на приеме только первые два раза. Ну, по... что есть. О, доброе утро, Мартин. Мартин пришел. Да-да. А, да. приеме с Мартином только первые два раза. Потом уже да. его приводила Даша. Так вот, Даша в кабинет не заходит. И в этом нет никакой необходимости, потому что ребенок совершенно э, спокойно реагирует на нахождение э, его в кабинете врача, и ему абсолютно не нужна никакая моральная поддержка. Э, безусловно... Э, нельзя препятствовать э, нахождению родителя в, в кабинете. Но стоит отметить, что и родители тоже бывают токсичными и своими э, вот этими вот словами э, помогают, а мешают, там, например, потерпи. Нет, ну, например, вот, ну «Потерпи». да. Или когда да. ребенок раскается с кресла, э, говорит. о он спускается довольный, улыбается. Его спрашивает мама, ну что, было больно? Ну да. У меня триггерит очень сильно от этих слов. То есть, когда родитель находится в кабинете, он четко должен понимать свою задачу. Он Мартина макушку только вижу, но уже как. Здравствуйте, сестри. Здравствуйте. Доброе утро. И, и когда, когда ребенок, когда родитель находится в кабинете, он должен понимать, что он должен поддерживать ребенка. Не жалеть, не давить на него, ты должен, мы же пришли зуб полечить, а поддерживать и говорить позитивные утверждения. Ты молодец, ты хорошо справляешься, у тебя все отлично получится. Вот такие слова мотивируют ребенка справляться не всегда комфортными манипуляциями. Вот. Да, То надо есть... психологическую подготовку для родителей проводить. Я ира, знаешь, вот сейчас отдаленную историю вспомнила. Много-много лет назад я открыла школу для будущих мам и раннего развития детей. Когда девочки, это для того, чтобы, когда женщина беременна, девочки молодые беременеют. Рассказать им, что их ждет в процессе беременности, что их ждет в процессе родов, что их ждет в первые годы жизни ребенка, как с этим ребенком общаться, чем ему можно помогать и как его поддерживать и так далее. И одна моя очень близкая приятельница, когда я сказала, ну, чем да, и когда я сказала, что я вот открыла школу для будущих мам, а что они там делают? Я говорю, ну вот учатся вот таким вот вещам. Она так на меня посмотрела и говорит: что за бред, чему учиться, что э, не могут родить, все рожают, все живут, все хорошо, и как бы к чему вот это вот все. То есть она совершенно так меня это так удивило, потому что я еще, когда ходила, беременная Настя 30 лет назад, я думала об этой школе, потому что мне очень сильно не хватало знаний э, о том, как проходить беременность, о том, как рожать, как кормить грудью, как ухаживать за младенцем. Мне этих личных знаний не хватало, поэтому появилась эта школа. Вот. И я вот сейчас думаю о том, что не мешало бы и стоматолога приглашать на наше занятие. занятие. Вот. Хотя эта школа работает, но я уже просто к ней не имею никакого отношения. Но я к тому, что да, учу. еще и стоматолога, который будет рассказывать, как нужно себя вести и что нужно сделать для первого посещения безболезненного, чтобы ребенок комфортно себя чувствовал, и чтобы у него это не вызывало потом каких-то неприятных ощущений, вот это вот посещение э, именно стоматолога. Кстати, лайфхак. Если да. он, у кого-то из родителей есть травматический опыт э, со стоматологом, то лучше, чтобы на первое посещение приходил не он, а приходил тот родитель, у кого этой травмы психологической нет, потому что ребенок невербально все равно ощущает страх родителя, ощущает эти вибра ну, вот, этот, вот, вот это напряжение, и это не, и часто не дает ему расслабиться. А вот потом, когда уже контакт налажен, у меня очень многие такую опосредованную психотерапию проходят. Приходит родитель, который боится садиться, смотрит, как его ребенок совершенно спокойно садится в кресле и делает все эти процедуры, и сам потихоньку начинает избавляться от этого страха, делает первые да. шаги для того, чтобы.. Э -э -э со здоровым отношением и пониманием э, приходить к врачу? Меня как-то Бог миловал в этом вопросе. но ну, может быть, потому что у меня всегда были целые зубы, мне никогда ничего не сверлили, то есть только посмотрели и отпустили. Ну, то есть кроме того, что они были очень кривые, но больше ничего. <смех> вот, Поэтому как-то как меня это все минуло, поэтому я никогда не боялась стоматологов, и, естественно, я поэтому совершенно спокойно пришла с Мартином. И да, ты права в том плане, что, когда вы познакомились, когда Мартин э, тебя узнал, с тобой подружился, а вот он меня буквально совсем недавно спрашивал, мама, когда мы пойдем к стоматологу, он уже начал мечтать о том, мечтать, Ира, он начал мечтать о том, что ему нужны брекеты, как у мамы, только он хочет цветные, а можно ли цветные, а можно ли бриллиантовые? В общем, он придумывает себе. Так что скоро придем. Так, Ира, вопрос вот про зубные щетки. Тут очень интересный вопрос про электрические, потому что мы купили Мартину электрические, покупали еще раньше, и сейчас вот у нас новые такие вытянутые электрические. Он хотел как мама и как папа, и Ира, он стал чистить зубы паст, нашей пасты, взрослой. Все детки он отмел они ему не нравятся по вкусу, он сейчас чистит зубы взрослой пастой колги. Ну, не это, не это неправильно. Это неправильно, неправильно да? вот. Нет, потому что структура детской эмали отличается от структуры взрослой эмали. У Мартина сейчас э, тот период, когда молочные зубы еще есть, постоянные уже есть. И э, за постоянными нужно бережно следить, да, и укреплять их, потому что они недавно прорезались. А те, которые есть молочные, за ними нужно следить по-другому, да, э, потому что их нужно поддерживать в том состоянии, чтобы они дожили до смены. Значит, будем выбирать пасту еще. Я подберу ему э, пасту, которая... Я просто понимаю, что ему нравится мятная. Да, раз, да. Раз он пользуется взрослой пастой, не вопрос. И для как раз в его возрасте, в джуниоре есть выше крыши мятных паст, в основном а, сладкая мята. Поэтому не, сделаем, разберемся. Паста должна быть по возрасту. Что касается зубных счетов? Безусловно, Электрощетки вычищают очень хорошо. Но э, есть э, мануальные щетки, которые крутятся, да, угу. и есть звуковые щетки, которые вибрируют. Э, я бы э, в возрасте до 7 лет отдала предпочтение крутящейся щетки, угу. А вот после 7 э, склонилась бы в сторону звуковых. Почему? Звуковых щеток они легче вычищают в плане того, что не нужны такие сильные мануальные навыки, потому что в возрасте 8, 9, 10 лет они становятся такие быстрые, что 20 секунд и все. Звуковая щетка может много нивелировать недостатков качества чистки, но из-за вибраций... Это достаточно специфическое ощущение. Я, например, звуковой щеткой до сих пор не могу чистить. Вот мне вот такое впечатление, что оно прямо у меня в голове вибрирует. А сын у меня только звуковой щеткой чистит. а, а Поэтому крутящиеся щетки, они а, более хороши вот, вот в возрасте с 3 до 7 лет. так. А потом уже можно варианты выбирать, но очень важно, чтобы щетка была на аккумуляторах с индикатором зарядки, угу. потому что если эта щетка на аккумуляторных батарейках, вы не можете контролировать, насколько заряжена батарейка, поэтому не можете э, понять, она чистит или просто жужжит. Угу. Вот. То есть, когда, когда щетка э, просто... Ну, теряет свою силу, то она уже не чистит зубы, правильно? Mm -mm. Совершенно верно, да. <св> и, <св> и, безусловно, сейчас такой большой выбор разных всяких щеток, что лучше э, посоветоваться при выборе с врачом-стоматологом, какую конкретно щетку или на какой тип щеток, обратить внимание. Но после того, как ребенок почистил электрощетку, вы взяли мануальную щеточку и дочистили за ним все, что он не дочистил. Очень хорошо работает индикатор для окрашивания налета. Вот ребенок mm -hmm. сполоснул индикатором. И он оставшийся налет ему красил в яркие э, цвета. Синий, фиолетовый, голубой, все зависит от того, насколько долго скапливался налет и видите, ого, вот тут, вот тут, вот тут не дочистили. То есть это, потому что налет желтый, его не так сильно видно, поэтому дети очень спокойно к нему относятся. И даже родители не всегда видят налет, да. А когда налет окрашен, то тогда уже от него никуда не убежать. Уже все видно прям как на ладони. И приходится дочищать. Очень да. удобно. Нам надо <смех> индикатор. Я, ну, я, слышала, но не задумывалась об этом. В общем, зубной паста И... индикатор. Да. <смех> И важно, что зубная щетка э, может вычистить только три поверхности зуба, а у жевательных зубов их пять контактной поверхности, mm -hmm. мы вычищаем зубной нитью. Особенно это важно в том возрасте, когда еще челюсть растет. Когда э, зубы еще сверху соединяются, а возле десны там громадные промежутки. В эти промежутки забивается еда и образуется кариес на контактных поверхностях. Очень противный и очень э, э, не просто его вылечить так, чтобы у тебя пляп. Быстренько, mm -hmm. Быстренько mm -hmm. его не вылечишь хорошо ира вот смотри такой вопрос э, там были похожие вот и э, я наверное все таки по очереди задам как в домашних условиях определить что пора к стоматологу мальчику 9 лет зубы те что показывают выглядят нормально не болят к врачу идти сейчас лишний раз не хочется он находится в общей поликлинике где куча больных пора ли идти к стоматологу в 9 лет что для меня ответ очевиден я хочу чтобы ты сказала я пытаюсь так сказать чтобы я уже говорила о том что ребенка бы желательно в год показать и вот он это делать каждые три месяца для того чтобы контролировать состояние зубов полости то, что уже когда родитель видит дырку, то зачастую это уже беда-беда, когда глазом уже видно, что такое-то повреждение. Опять возвращаясь к тому, что я говорила, основные кориозные полости у детей находятся между зубами и их долго не видно, и поэтому не нужно ждать, когда вы увидите какие-то явные кориозные полости. Конечно, желательно желательно, чтобы доктор посмотрел. И вот сначала мы догадываемся да, о наличии кариозных полостей. Когда мы под ярким светом смотрим, то мы видим, что лучи преломляются не так, что эмаль матовая, а не глянцевая. Да? Тогда мы можем заподозрить наличие кариозных полостей и сделать реминировский с ним. И тогда он нам покажет, есть или нет. И вопрос еще следующий. Ну да, то есть он уже вытекает э, из того, что ты сказала. Э, там, э, по-моему, ребенку четыре с половиной года, и ребенок жалуется на то, что у него болят зубы после сладкого. А мама боится вести к стоматологу, потому что, по всей видимости, испытывала какие-то тяжелые переживания в детстве. Там это не написано, но я, мне так кажется, да, мне так показалось. Mm -hmm. вот. И, Ир, расскажи, вот знаешь еще, вот я тебе просто как поделюсь из своего детства. Я, когда была маленькая, у меня молочные зубы э, были нехорошие, то есть у меня были дырки. Но когда у меня появились постоянные, вот на этом у меня э, закончились все проблемы с зубами, то есть у меня постоянные зубы были хорошие и э, здоровые. Вот. И э, существует, я слышала такое мнение, что молочные зубы не, не нужно лечить, выпадут, а вот уже постоянные, тогда уже имеет смысл лечить. Тоже расскажи, пожалуйста, потому что я знаю, что лечить зубы обязательно. Вот, Аня, э, знаешь, э, процентов 60. Э, того, что зубы у тебя постоянно неровные, это причина, потому, причина того, что молочные зубы были не лечены. Потому mm -hmm. что зуб может жевать только тогда, когда он целый. Если он да. не целый, как бы родителям не хотелось, он не жует, и поэтому, когда он не может нагрузку на себе испытывать, идет недостаточное кровообращение в челюсть. соответственно, челюсть растет не так, как это нужно для того, чтобы прорезывались постоянные зубы, и зубы прорезываются вот куда им как хватило попало. места, туда и прорезаться, как попало прорезаться. Но это не единственный факт, да? зубы находятся в челюстной лицевой ну, в голове. И инфекция, которая распространяется вот здесь, она распространяется очень быстро. И иногда бывает такое, что не успеешь глазом моргунуть. Сегодня дырка, а завтра уже опухшая щека. От опухшей щеки может произойти все что угодно. То есть инфекция у детей, потому что э, очень большие клетчаточные про пространства очень быстро распространяются, опять же. Поэтому я думаю, не очень хочется резать ребенка, чтобы скрывать ему абсцессы. Зачем? Можно зубами. Поэтому мы можем этим нашим дорогим читателям все-таки порекомендовать выбрать врача и пойти. А, пап, а возвращаясь к тому вопросу по поводу ребенка 4,5 лет, уже, который чувствует э, ощущение сладкого и болевые ощущения, то ну, э, у детей очень быстро прогрессирует процесс. И, конечно, если это не один и не два зуба, я бы решала проблему комплексно. И в 4,5 года без подготовки ребенок очень редко может и спокойно выдержать все стоматологические манипуляции. Понятное дело, что это все очень, очень субъективно, и подходить к этому нужно каждому конкретному ребенку отдельно, и в каждом конкретном случае ситуацию рассматривать. Но склоняясь в таком возрасте к тому, что полечить все за один раз э, во сне, и потом уже привыкать всем вместе и маме, и но ну, безусловно сначала найти хорошего доктора. Расскажи, раз мы уже затронули эту тему про лечение во сне. Мы с тобой говорили об этом и в прошлый раз. Многие родители боятся. Прямо вот читаешь, бывают родительские какие-то чаты, и они там прямо очень-очень сильно боятся вот этой вот анестезии. Естественно, Аня, это не, не аскорбинкус есть. И мы Но... прекрасно понимаем, какая на нас лежит ответственность. А дальше, когда вы подходите к э, вопросу лечения под общим обезболиванием, вы очень хорошо должны э, не выбирать самый дешевый вариант, да, а выбирать э, тот вариант, когда вам ответят на все ваши вопросы, задать самые глупые вопросы, которые, как вам кажется, вы можете задать. Что, как, в какой последовательности, зачем, почему, как будет происходить. И когда вы получили ответы, на у нас же в основном такие страхи, они же от незнания происходят. Если мы получаем ответы, безусловно, существует волнение, естественно. Я тебе скажу, у меня тоже, конечно, существует волнение, потому что я э, понимаю, какая на мне лежит ответственность. Я стараюсь в минимальные сроки э, сделать максимальный объем работы. То есть я не сижу там, не ковыряюсь су по 5 часов, по 6, по 8 часов подряд, да, а стараюсь как можно быстрее, но при этом без потери качества, да, полечить большой объем зубов. То есть основными Критериями, когда мы выбираем лечение под общим обезболиванием, является маленький возраст пациента, большой объем лечения, если пациент имеет уже травматический опыт и страх, да, и если пациент имеет какие-то расстройства или заболевания, которые мешают нам... Полечить его на добровольной снова. Я поняла. Ир, там вот еще вопрос был такой: взрослый ребенок. Я вот не помню то, ли, так, какой возраст. То ли 8, то ли 9 лет не ест твердую пищу. Привык к измельченной, и вот он твердую не ест, что ты как. Как стоматолог что ты на это скажешь? Как с этим работать? Это очень грустно, потому что это тенденция, к сожалению. Когда у меня родители спрашивают, ну вот в нашем же детстве не было такого. В нашем детстве совершенно другие были порядки и привычки питания. У нас не было большого количества перекусов, у нас не было э, доступа постоянного к сладкому и нашими лакомствами в основном было то, что мы добывали на улице, да, яблоки сорванные, какие-то сливы зеленые и так далее. Это ну, мы подошли. советского огорода. Это же совершенно меняет в корне всю ситуацию. Что сейчас дети кушают? Дети кушают супы, пюре перемолотую пищу. Дети отдают предпочтение углеводам, пицце, макаронам, то, что не нужно жевать. Углеводистая пища является питательной средой для развития микроорганизмов. То есть, отвечая на вопрос, что делать, чтобы зубы не разрушались, прежде всего постарайтесь наладить питание. Грамотное питание. Никто не говорит, что углеводы нельзя совсем употреблять. Они и в фруктах, и в овощах содержатся. Но снизить потребление быстрых углеводов да, – это уже путь в, в правильном направлении. Поэтому очень тяжело в таком возрасте уже избавляться от такой привычки. Но это крайне необходимо для того, чтобы гармоничным и здоровым развивался ребенок. Подсовывать Понимаешь, Аня, это же не бывает все просто так. Это не бывает, что ребенок просто отказывается от твердой пищи. Он это делает либо потому, что у него дискомфорт э, есть в полости рта, либо потому, что так привыкли э, есть родители, либо потому, что ему априори не предлагают другой. И есть еще один момент. Это дети с расстройствами аутического спектра, у которых есть пищевые э, э, привычки. И есть очень строгой и небольшой набор продуктов, которые они едят. И больше они едят не едят никаких. Ну, тут гораздо сложнее справляться, естественно. Тут родителям основная задача, чтобы хоть как-то их накормить, хоть чем-то. Ну, да. Тут мы справляемся уже исходя из ситуации. Да. да, то есть нужно сначала определить, почему ребенок не ест твердую ага, пищу, и потом да. как-то это решать. И да. подсовывать что-то, что-то вкусное твердое ребенку подсовывать для того, чтобы он приучился к, к такой еде? Да. Ир вопрос про зубную пасту? Подскажите зубную пасту 0,3 три года, три, пять, шесть, девять лет. И как ты относишься к пастам со втором? Сколько его должно быть в пасте, если он нужен? Конечно, нужен, особенно в тех регионах, в которых низкое содержание втора. У нас практически во всех, содержа... во всех регионах низкое содержание втора, за исключением там, эндемических регионов. Там, в Одесской области их два, да, там где высокое содержание втора. Втор в каждом возрастной группе в своем соотношении должен находиться. Чем э, старше ребенок, тем чуть выше содержание фтора, которое э, должно быть в пасте. И э, говоря об этом, паста, она же не, скажем, не лечебная таблетка. То есть паста нам должна помогать, но если, ну, если просто пастой намазать зубы, никакого чуда не происходит. Основная задача это качественные э, технические движения. Да? И даже но если это вы это сделаете, без мыла или без мыла, да. Если это вы сделаете качественно, то а ребенок говорит, ну, я не хочу пасту, не вопрос. Ну, пожалуйста. Опять же, в зависимости, доктор-стоматолог подбирает пасту уже когда видит зубы, когда видит какие-то нюансы, когда уже глянул на эмаль, он понимает, на что более прицельно обратить внимание, там, к чему отдать предпочтение. Есть просто пасты с фтором, а есть пасты и со втором, и с ксилитолом. Ксилитол это антимикробный и содержание второе в разных пастах разных поэтому э, я очень не люблю так на набум советовать я советую чистить зубы утром и вечером утром за 20, э, через 20-30 минут после завтрака вечером перед сном если вы это делаете качественно если вы используете зубную нитку ну то паста это уже вторично. Хорошо, спасибо. Ира, вопрос вот еще такой. Если ребенок в 4,5 года засыпает соской, как это сказывается по стоматологии? Это вредная привычка. В 4,5 года это вредная привычка. И тут очень много зависит от того, какой... Как какой характер и какой тип э, роста и бедлистости у челюсти. Есть, если, э, скажем так, костный рисунок, рыхлый, да, то челюсть очень быстро меняется вот в том некрасивом направлении, где торчит соска. То она становится треугольной, и зубы передние выпирают вперед. Но некоторым везет больше, и челюсть кости имеет очень плотное строение и не подвержена деформации. Но в возрасте 4,5 года соска это уже вредная привычка. Поэтому это может привести к той деформации, которую потом будет очень долго устранять ортодонт. А еще это может привести к тому, что э, после того, как ребенок засыпает, он выплевывает соску, у него рот оста остается полуоткрытым, и это приводит к тому, что ребенок дышит ротом, а не носом во время сна. Это приводит к тому, что мозг во время сна недополучает кислород, приводит к гипоксии. То есть очень много одно за другое. Да, кипочка получается целая. Угу. Супер. Ира, вопрос такой сыну семь лет, нижние резцы уже поменялись на постоянные, верхние растут очень медленно, только один вырос на 3 миллиметра. Это нормально? И еще вопрос одновременно с верхними резцами стал расти коренной зуб, молочного, которого не было. Этот зуб будет постоянным или он потом поменяется? Но ну, я думаю, что тот, который растет, он уже будет постоянный. А вот по поводу того, что медленно растут верхние резцы. Ну, это все, все очень индивидуально. Ребенок э, ⁇ ребенок, это же не машина для поворачивания зубов. Зубам нужно место. Э, э, зачастую, когда нет места, то зубы прорезываются медленно. И дети во время прорезывания зубов, там соседние шатаются, они боятся нагружать этот участок зачастую. И, и из-за того, что они не жуют на передние зубы, да, ну вообще на любые зубы, которые только начали прорезываться, боясь дискомфорта, не происходит ну, достаточной нагрузки. Поэтому, и опять же, родители часто говорят, вот у нас давно выпал молочный зуб и не растет постоянный. Я говорю, давно? Это сколько? Ну вот месяц. Месяц это немного. До полугода это совершенно нормально. Мартин все время переживает, когда у него уже выпадает следующий, он очень зарится на один мой зуб и ждет. Когда у меня выпадет зуб, говорит мама, когда у тебя выпадет зуб, ты, пожалуйста, мне его отдай, я его положу под подушку, чтобы мне меня зубная фея принесла подарок. Я говорю, Мартин, так не получится, это мой зуб. Тут такое дело, у Мартина уже все поменялось, то, что в его возрасте должно поменяться. Четыре верхние передние, четыре нижние передние и прорезались четыре шестерки, первые жевательные боковые зубы. Вот. А дальше начинают меняться четверки. В молочном прикусе это моляры, а на место моляров молочных прорезываются премоляры постоянно. Вот. И это происходит уже после 9, ближе к 10 годам. То есть немножко нужно набраться терпения. Вот как раз вопрос про ребенку 8 лет выпало только 3 молочных зуба. Остальные пока даже не шатаются. Нормально ли это? Зачем ускорять? Позже прорежутся, позже испортится. Если, если очень страшно, можно сделать э, панорамный рентгеновский снимок для того, чтобы увидеть наличие зачатков постоянных зубов. Увидели, посчитали, расслабились. Супер! Ира, вот вопрос по поводу чистить зубы после завтрака. Я тоже э, знаю, почему нужно чистить зубы после завтрака. Вопрос очень интересный, и поскольку в нашей семье тоже он возникает, я его обязательно озвучу. Подскажите, почему вы рекомендуете чистить зубы после завтрака? Моя мама дочке моей тоже так говорит, а я говорю противоположно. И у нас с мужем то же самое. Мартин просыпался, умылся, пошёл, почистил зубы и завтракать. Я говорю, Максим, наоборот, сначала завтракать, потом чистить зубы. Смотрите, какая ситуация. Безусловно, подходы бывают разные. Но нужно... Все э, вс смотреть на то, э, что мы едим утром. Да? Если вы кушаете утром салат, э, твердые овощи и, допустим, омлет и сыр скажем, это то, что не липнет к зубам, то вы совершенно спокойно можете почистить зубы до еды. Если же Утром вы кушаете кашу, а чаще всего мы утром у нас в стране и в странах СНГ кушают питательную, какую-то плотную кашу, особенно часто молочную. Это то, что очень сильно прилипает к зубам. И то, с чем вы потом ходите на протяжении всего дня, если вы почистили зубы до еды. Вы можете проснуться, умыться, сполоснуть рот если вам неприятно да, э, покушать и потом почистить зубы. Э -э, опять же, все зависит от того, что вы едите. Мартин очень любит молочную кашу. У нас просто каждое утро редко, когда не молочная каша, скажем так. А Поэтому, еще, конечно, самый большой бич это быстрые завтраки. Это то, что отодрать невозможно. Просто. Это. Не... Или... А, хлопья, да? Слопья, да. Слопья, да. Шлопья, шарики, вот эти вот подушечки, это они в основном кукурузные, они настолько сильно липнут, что, ну, что без четки там не обойтись. Поэтому, если вы хотите, чтобы зубы были здоровы, если вы хотите не носить налет на протяжении всего дня у себя во рту, то лучше почистить зубы после еды. Опять же, рассуждая логически, что такого происходит у нас в полости рта ночью, если мы на ночь почистили зубы, после этого не пили, не кушали, то есть это нормальная микрофлора полости рта у нас во рту. Да, у нас бывает утром неприятный запах, но просто потому, что количество слюны ночью уменьшается, и как бы наши бактерии начинают активно размножаться, вот и все. То есть это наши микробы, это не какие-то приезжие -кастролеры. А вообще при э, особом желании можно прочистить зубы несколько раз в день. И была э, мода... По крайней мере, когда я в школе училась, говорили, что нужно чистить зубы после каждого приема еды, и я в связи а что с этим как Да, и ну брекеты это вообще, то есть я уже до такой степени, мне кажется, что я сроднилась с зубной щеткой, зубочистки везде это просто мое сопровождающий меня инструмент. Я хотела тебя спросить в связи с этим, я когда училась в школе или может быть там была чуть постарше, было, была такая пропаганда того, что нужно жевать жвачку после каждого приема пищи. По-моему, Орбит тогда рекламировался, якобы он восстанавливает кислотный щелочной баланс в полости рта, что это полезно. И вот на этом, да, наверное, это уже было после школы, потому что Советский mm -hmm. Союз закончился. Вот. И я помню, что это врезалось мне в память, хотя всегда говорили, что жвачка — это вредно, нельзя ее просто так жевать. Как ты к этому относишься? Жвачки бывают очень разные. Есть жвачки полезные, а есть жвачки, которые содержат сахар. Вот это Если... у меня сейчас разрыв шаблона. Есть да. жвачки, которые содержат сахар, это не наш вариант. Но когда ребенок находится в школе и обедает в школе, или они очень часто уже в старших классах берут с собой бутерброды или покупают булочки, а это, опять же, возвращаясь к тому, что я говорила, углеводы. Хотелось бы очень, да, чтобы остатки углеводов у нас не между в межзумные промежутки. Поэтому я очень часто рекомендую. Сейчас очень большой выбор полезных жвачек и конфет с телитолом. Вот покушали. Вообще супер вариант – это если после бутерброда съесть яблоко, да, и потом э, закинуть себе в рот либо жвачку, либо конфетку с ксилитолом. Круто. А, и если не получается, то просто съесть эту конфетку. Вот. То есть э, когда ланчбокт собирает родитель, положите эту одну конфетку в ланчбокс. Супер. Супер. Это было как на автоматическом уровне. Поел это, поел это, закусил этим. Супер, Ира, спасибо тебе большое. У нас уже закончилось наше время. Я, я, хотела... Да. я хотела, там был еще вопрос по поводу книжек, которые. Да, стимулируют... О, да точно, И я же подготовилась и выписала несколько книжек, так как эфир будет сохранен. Я думаю, можно да. будет просмотреть это потом и найти эти книжки. Значит, есть очень классная зубная книга, там очень хорошие иллюстрации, и там э, есть 3D-картинки, которые на ниточках, зубки вытягиваются, очень интересная и очень познавательная книжка для детей. Там есть э, даже э, конвертик, по-моему, для первых зубов, чтобы ложить, э, чтобы отправлять зубной феи. То есть очень красиво и прикольно, и очень грамотно оформленная Детям про зубки. Очень большая книга с большим количеством игр. Там игры-бродилки пошаговые, там ты, ты почистил зубы, ты э, и проходишь лабиринт какой-то. Каждой теме посвященной разделы. Очень, очень крутая книга. «Чистят ли зубы монстры?» Очень веселая и смешная книга, которая стимулирует детей чистить зубы, которая говорит о том, что даже монстры зубы чистят. Жужжа говорить о взрослых детях. «Маша и Миша чистят зубы» и «Бося и Бося пиру зубной феи». Ну и, конечно, не могу не сказать про свою книжку, которую мы сделали. Это книжка в стихах, но она больше не по, не по стимуляции ребенка к чистке зубов, а подготовке ребенка к стоматологическому приему зубастые стихи. Да. Да. И по поводу э, чистки мы разрабатывали... Ну, это очень много есть разных календарей для гигиены зубов, где... Э, Ребенок должен отмечать, почистил он зубы утром, закрасил солнышко, почистил зубы вечером, закрасил месяц. То есть на какой-то определенный, хоть и небольшой промежуток времени, для многих детей это интересно и увлекательно. Также в зубных щетках, ну опять же говоря о том, как сделать так, чтобы чистить зубы было интересно? В зубных щетках сейчас, например, в щетках Philips и в многих других появились приложения с интересными и прикольными героями, которые контролируют, помогают чистить зубы, а потом ты зарабатываешь своей чисткой зубов именно какие-то штучки, дрючки, то есть это увлекательная игра. А, ну и, конечно, мультики, но прежде чем вы показываете мультик про чистку зубов ребенка, посмотрите его, пожалуйста, сами, да, да. посмотрите его качество, если вы посмотрите, потому что их сейчас очень много. Если вы посмотрели и увидели, что вам все подходит, покажите ему ребенку. Дети сейчас очень любят гаджеты и все интерактивное, поэтому э, нужно с разных сторон подходить к этому процессу, чтобы он не был рутинной, а чтобы он был интересным и веселым. Безусловно, это от родителей тоже э, требует эмоциональных и временных затрат, но оно того стоит. Я помню, что у нас переломным моментом в чистке зубов как раз был мультик, там, где птичка Калибри чистила зубы крокодилу. Я mm -hmm. ну, с Мартином я его очень. Все время я его уговаривала зубы чистить, и он ни в какую. И вот этот мультик все-таки помог. Я искала разные способы. Этот мультик очень помог его уговорить, почистить зубы. И мы все время к нему возвращались, когда пытались его уговорить, почистить зубы. Ира, спасибо тебе огромное. Я тебя благодарю за интервью. Я думаю, что это Интересный, очень полезно. Я считаю, что это очень важно э, налаживать взаимоотношения между врачом, ребенком. Это говорит об общей психологической температуре, скажем так, в семье. И это один из важнейших аспектов. Дружить с врачом. Дружить с врачом. Классно. Спасибо тебе большое. Я тебе очень благодарна. До скорой Спасибо. встречи. Мне было очень приятно. До встречи. Пока-пока. Да.